Часто с бурением скважины на воду нас просят решить вопрос с отведением стоков. На данном объекте совместно с заказчиком мы пришли к решению установки станции биологической очистки топаз 8 И пока на улице ведутся работы по разборке котлована под станцию, мы покажем вам алмазное бурение стены из фундаментных блоков. Бурение производим алмазной коронкой диаметром 130 миллиметров. Охлаждение коронки производится обычной водой. Алмазное бурение всегда аккуратнее отбойного молотка. Отверстие получается просто идеальным. Укладываем канализационную трубу с уклоном 2-3 см на метр и засыпаем ее песком. Вот коронка уже на выходе, и мы видим идеальное круглое отверстие. Участок не приходим для заезда автомобиля, и мы решаем подвести станцию до котлована на автомобильном прицепе. Станцию такого размера лучше всего опускать в подготовленный котлован вчетвером. Обратную засыпку производим песком. Отмечаем на корпусе станции мест под врезку 110 муфты. Берем 110 коронку и сверлим отверстие. подгоняем под диаметр муфты и снимаем фаску ножом. Не теряя времени подводим к станции электричество для работы компрессора, монтируем последние полметра канализационной трубы. и опаиваем муфту прутком из полипропилена, который идет в комплекте к станции. Равномерно наполняем все камеры станции водой прямо из скважины. Запускаем компрессор аэрации. Септика и скважина готовы к работе.